такое же красное изображение <свят> всем привет с вами Кразон, и как вы можете наблюдать по видеоролику непосредственно да это ролик по зельде legend of zelda tears of the kind kingdom tears of the kingdom извините у меня во рту пересохла немножко на фоне тоже телек включен это реакция на геймплей непосредственно, то есть трейлеры я особо не смотрел, но вот реакция на геймплей я сейчас сделаю. И к чему это? Я играл на SCB Breath of the Wild и в принципе с серией Зельдой знаком по поскольку потому что играл только в одну игру. <laughs> и давайте мы с вами посмотрим на быстрой перемотки на полтора Hello, First... сразу с геймплея. Так Пока ничего не поменялось В общем, говорится, что изменилась непосредственно локация Все мир Зельды Здесь новые локации наверху как туда пробраться? что-то с неба. что то упало с неба. Так, хорошо. Okay, Это... this... Новая способность Линка. Look, Угу. Rewind. Перемотка. И есть вопрос, откуда этот камень вообще упал. Почему он упал? Откуда он упал? Ладно. So hope... И получается, что нельзя будет непосредственно на сам остров попасть с помощью этого камня. Придется вот так вот перелетать на него. Предположим. Okay. Like the... Меня всегда интересовало, вот, вот там вот идет водопад. Откуда он идет? Как он идет? Почему он идет? Вот, то есть, как это работает? Почему вода там не заканчивается? Так. Берет ветку то есть драться с ним с помощью палки сломалась ладно в целом игра выглядит абсолютно точно так же как ожидалось, бороться с бранчом не почти есть еще одна из новых Если мы используем и и делаем мы можем их вместе. Ага, то есть я могу сказать, это крафт, он появился в игре. Блин, с такого огромного... Да <laughs> как это работает? Не-не-не, ребят. <смех> Фигня Я напомню, что в игре как бы существовали маленькие камушки, которые мы можем подбирать. Они примерно такого размера. Почему мы не могли бы вот брать их и не совмещать с оружием? Ну, с палкой в данном случае. Если вы добавили крафт. Почему вот эти большие булыжники, они уменьшаются в размерах? Дебилизм, мне кажется. Мне кажется. А. То есть мы получаем новое оружие с другими эффектами. То есть получается палка должна ремонтироваться, да? Ну то есть да, берем в Понял, он сделает длинную вилку, да? Вот это вот выглядит уже логично. To Нелепо, но and логично. Ага. Не, in uh -huh. uh -huh. an no, слушай, это классно. То есть вот, вот это вот я согласен. Very это полезная amazing. вещь будет в игре непосредственно. Ah, hunting, blade, so а ты просто не умеешь стрелять. <laughs> а, я так понимаю, он что-то прицепит, там был глаз, по-моему, он прицепит глаз и сделает самонаводящиеся стрелы, стингеры. So, like да. Fuse it to an arrow and... На самом деле он сделал самолетище um, стрелу. А что если там есть два врага? Куда полетит стрела? В нужную мне или не в нужную? Ну be no, ладно, это удобная вещь, это классно. Так. Okay, link, so... То есть, вместо того, чтобы сделать механику с гранатами, скажем так, те же самые дымовыми, или что-нибудь еще, мы просто приклеиваем на щит какую-нибудь херню с каким-то рандомным эффектом. Ну, не рандомным, окей, но рандомную фигню с каким-то конкретным эффектом. А, и тем самым мы... <laughs> Зачем? Ладно, это классно, это, это прикольно, но это абсурдно, как вот этот большой булыжник, который превращается в более маленький на деревянной палочке. То есть он взял булыжник и насадил ее, буквально на эту палочку, и у нас получился. То есть сейчас он абсолютно бессмысленно сделал меч, то есть меч нужен, чтобы рубить, а он сделал его дубинкой. И камню пред... камень прицепил предц... к щиту? Ладно. Это японцы, это Зельда У меня претензий к этому не должно быть На самом деле, хотя вот это все Выглядит максимально нелепо, такое ощущение, что Они не знали, что добавить в игру и такие А давайте будем чем-нибудь стрелять Нет, давайте оставим стрелы Но добавим, что вот у нас куча ресурсов Есть в игре, которые хрен знает Куда девать вообще, в принципе, да и В какой-то момент их становится слишком много И давайте, короче, мы будем им стрелять А давайте А еще вот эти ресурсы можно будет использовать На, на щитах, чтобы Замораживать врагов или дымовые эти устраивать. Да, гениально. А давайте добавим еще крафт. Давайте. А как мы, вот, допустим, нам нужна дубина. А короче, он берет гигантский булыжник и насаживает на простую деревянную веточку. Гениально! Это еще не все, что я видел в крафте. Это то, что нам показали. We need a boat. Так нам нужна лодка. There isn't anything that resembles a boat around here. So, we'll lift up this log and attach it to a second log. Let's do one more. We'll bring this over here to attach third log. It's a makeshift raft. This is another new ability called Ultra Hand. Even though the logs are currently attached, they can be detached. Let's modify the shape of the raft. в целом прикольно. Да, принос плавать. Хорошо. нужно... Something to propel it forward. Там лежат еще элементы. Это что? Это... Это вентиляторы с аккумулятором. Они перезаряжаемые. Все, я понял. Вопросов нет. Это должно сделать лодку хорошо сбалансированной. Окей, Так, у них один аккумулятор получается, да, на двоих? Ладно. Так, получается, можно делать что угодно, но вопрос. Тогда у меня возникает один вопрос. Будут ли все эти предметы находиться в нужных местах? Будут ли они сюжетными? Или придется по всему миру, в каждом вонючем углу, искать конкретный элемент и тащить его именно? Или что? Потому что вот не похоже, что... Не похоже, что здесь, скажем... Колеса можно было бы найти. Ну, передние, я имею в виду, так легко найти. Это явно какая-то постройка, которую надо будет искать по миру. Ладно, мы можем делать машины. Делать летательные аппараты. Ну. Так, а вот это уже тоже вопрос задает. Смотрите, и 4 вентилятора, да? И просто платформа. То есть, самый простой такой летательный аппарат. Я напомню, что вентиляторы нам только что показали, и они имеют при себе запас батареи. The... Что если вот, вот на такой высоте он сядет просто? Так... Нам не показали, чтобы он, что он упал. Нам не показали, что будет, если он упадет. Ладно. Okay, Новая особенность, да? Что? Right То есть, с помощью этого можно проходить сквозь потолки. Не, Например, можно использовать где угодно. Right Нет, here... не говори мне. On, okay, game, game, like one, you... Я могу сказать, почему это плохо. Потому что... И, с одной стороны, это хорошо, то есть мы можем зайти в пещеру, если нам надо, мы из нее выберемся быстро, абсолютно, да, то есть не надо бэктречить, а просто выйти наружу. Но как бы весель эта пещера, если так можно выразиться, весь их прикол как раз-таки в том, что ты бэктречишься. Это to несколько, несколько странная тема. Какое-то странное оружие. Ну, то есть намекается на то, что враги используют вообще какие-то уникальные разные оружия, может быть, даже сами их собирают. Так. Ah, Однако высоко. Очень высоко даже. Вот это классно. Но на самом деле ты должен разбиться. Там птица кого-то... Ага, там птица Бакоблина что ли это... Несет. Так, вот на этом мы закончили, да? Ой. Немножко съехал. Что я могу сказать а, вообще? А, кстати, это по-моему, ролик про издание. на выйдет 12.05. 5 это что у нас? мая 12 мая уже выйдет. А это коллекционное издание непосредственно. Точнее не коллекционное, а издание сыча будет. Иного врага, кстати, показали. Давайте на этом вот стоп-кадре. Um, что я вижу в данном случае? То есть, да, в принципе, в мире Зельды была магия, были всякие монстры, был Геннон, который много раз перерождался, были несостыковки, были странные хронологические отрезки... Uh, и поэтому для фаната Зельда это не должно выглядеть странно, но для человека, который играл только в Breath of the Wild, как я, видит эту игру несколько странно. Такое ощущение, как будто разработчики просто не знали, что сделать. Взяли тот же самый Хайрул, немножко его переработали, добавили и сделали у Ринка плюс три новых способности. И немножко изменили старые, если я правильно помню, почноут, который я читал. Точнее, не патч, вот а текст, который я читал. То есть, мы имеем возможность крафтить оружие. Ну, это не столько способность, сколько механика. У нас есть способность склеивать, не знаю, бревны и различные предметы, чтобы делать из них какие-то, ну, тот же транспорт, да, например. Мы имеем возможность перемотки времени. В принципе, выглядит классно, но вот это третье, это, наверное, должно быть весело, и особенно это полезно будет для спидрана, кто будет играть в спидрана, да, допустим, вот, такой вот, вот такая вот особенность проходить сквозь потолок, получается, что только сквозь потолок. И вопрос, вот есть, в зельте есть, по-моему, если я правильно помню, закрытые пещеры. То есть, как новые локации. Может я ошибаюсь, конечно, Брэкса вызывал такого не было, но мне кажется, такое было. Что будет, если там использовать эту способность? Я выйду в Out of bounds или мне просто не дадут воспользоваться этим? Да, это святилище. святилище. Потому что здесь нам показали такую хорошую высоту, которую мы можем подняться на которую мы можем подняться при помощи вот этого вот э, телепорта так ну что я могу сказать короче я жду до сих пор зельду до да, tears of the kingdom и мне до сих пор интересно хоть и многие не поймут зачем в это играть для меня вообще игра зельди это какой-то пласт который я еще толком не прощупал. То есть, мне кажется, я достаточно хорошо прощупал пласт Kingdom Hearts в свое время. И Зельда одна из тех игр, которые, в принципе, я должен, как мне кажется, пройти. Хотя бы какие-то такие... Ocarina of Time, какой нибудь еще там... Ну, первую самую, да, допустим. И еще несколько каких-нибудь. Потому что их достаточно много, если вы не, не знаете... Поэтому я до сих пор жду эту игру Моя реакция, точнее, мое мнение Игра достаточно интересная будет ну, По моим знаниям в Breath of the Wild да, То есть она полностью расширяет способности Особенности игры И, В общем, жду И хоть там ничего не поменялось Я знаю, что игра будет стоить те же самые, сколько там, 5000 6 тысяч может быть, да, И, как обычно, впрочем. Я надеюсь на то, что она оправдает ожидания. Ну, покупать ее, конечно, будет... <с. <с. <с <.Commentary> ну, жаба будет душить очень сильно ее покупать. Поэтому пока я даже не знаю, но жду. Всем спасибо а, за просмотр. Кстати, тут есть непосредственно, по-моему, у меня да, вот ага, попасть на воздушные острова можно с помощью специального булыжника о котором я сказал, то есть есть проблемы с этим булыжником а, объединить два объекта в одно оружие как уже видели, то есть лук-щиту новая механика создавать машины пролетать сквозь потолок и вот механики оружия и оригинальные игры тоже они улучшены тащим то вот полз... пролезать сквозь потолок. На самом деле, я какой-то другой почтон читал, и там было написано, что... Так было написано, как будто можно ползать по потолку. Но нет. Но нет. Я... У меня двоякое, как бы, да, ощущение. Это Зельда. Мне, в принципе, зашел Breath of the Wild. Но это просто проапгрейзенная версия Breath of the Wild. Ботвы, будем называть ботвы, да, то есть. А... Отдавать за это те же самые 5-6 тысяч я пока не вижу смысла. Кроме как ради сюжета и новых приколюх, извините меня, игры для Сыча всегда были дорогими, и боюсь, что это будет еще долго. Все из-за технологии их создания. На этом все с вами был Кразон. подписывайтесь комментируйте и оценивайте увидимся в следующих роликах это на самом деле спонтанный ролик и я даже не знаю кому он будет интересен это мое мнение абсолютно и в принципе все всем пока